всем добрый день 17 марта вчера было 16 и в этот день институт прокоповича в украине проводил международную онлайн конференцию память о викторе Петровиче полищуке хотел бы от себя пользуясь случаем сказать в его честь несколько добрых слов потому что он сыграл довольно-таки серьезную роль в моей практике, в выстраивании концепции и философии пчеловождения. В чем, в чем смысл? Редко можно встретить в литературе сорта, то есть пыльцу распределение пыльцы по сортам в зависимости от времени сезона и первое поколение вот два момента те что заслуживают особого внимания в моем понятии и во всех книгах можно встретить такую фразу что особое внимание уделить воспитанию первого поколения почему именно дальше я более конкретно скажу так вот о качестве пыльцы если взять от первых пыльценосов весенних и до окончания сезона пока идет активное развитие семей выкармливание расплода так вот первое Половина лета пыльца самое ценное, самое ценное по своему полифлорному изобилию, по своему содержанию и в лице микроэлементов, на первом месте это вербы, затем идут фруктовые сады, деревья фруктовых садов, одуванчики, ну и так далее. То есть, по мере. Увеличение. по мере продления этих летних месяцев пыльца становится по качеству хуже по биологической активности там и так далее ну это одна сторона ту на которую, на которую нужно обратить внимание именно по качеству пыльцы потому что от качества пыльцы от его полифлорного изобилия будет зависеть выкармливание, конечно же, полноценное. Прежде всего, двух наших репродукторов в семье, как сверхорганизм. Это трутень и матка. Желательно, чтобы они были выкормлены максимально на полноценной пыльце. И второе, второе требование – эти два репродуктивных органа, трутень и матка, всегда выкармливается, природа нам подсказывает, в роевой период. То есть начинается он в середине весны, где-то в половине весны. Как раз меняется два поколения пчел и попадает воспитание уже и трудня и маток под еще под вот эту качественную пыльцу почему первое поколение понятно с пыльцой разобрались почему именно первому поколению уделить серьезное внимание потому что есть такой продукт маточное молочко получается этот продукт у пчел кормилец в результате поедания цветочной пыльцы и вырабатывается он парой желез, лоточными и верхнечелюстными. Вот насколько будет полноценная пыльца, будет соответственно и полноценное маточное молочко. Но первое поколение выкармливается всегда и в основном. Зимующие пчелы. Зимующая пчела, календарно старая, но физиологически молодая Она сохраняет в себе запас белка, из которого вырабатывает маточное молочко И кормит первое поколение речина Поэтому никакого выкармливания, вернее никакой стимуляции слабым семьям не стараться обмануть самого себя, простимулировать слабые семьи и как можно больше дать возможность матки посеять. Соответственно, мы получим проблему. Какую проблему мы получим? А проблема это будет выглядеть в виде болезни расплода. Потому что простимулировав матку, мы, конечно же, получим какое-то количество больше. Личинок. Но воспитывать этих лишних личинок, если можно так выразиться, будет количество перезимовавших пчел. Оно не увеличилось. Оно способно выкормить только то, что способно. Одна зимующая пчела выкармливает себе на замену только одну, может там чуть больше. Поэтому иметь это в виду, когда пчеловоды, форсируя события, стимулируют именно слабые семьи если стимулировать то уже сильные и почему максимально уделить первое поколение и воспитание первому поколению я проводил часто пример пчеловодов те которые в зиму запускают сильные семьи и эта масса зимующих старых пчел календарно старых но физиологически молодых могут уже не одна одну выкормить и не одна одну она кормит по балансу вот этому кормилицы и личинки. А там будут кормить намного больше зимующих пчел. И если даже жировое тело и было как-то сформировано еще с прошлого сезона неполноценно, но с миру по нитке много, большое количество зимующих пчел максимально полноценно выкормит эту личинку первого поколения. Потому что от первого поколения через маточное молочко будет передаваться уже физиологическое состояние кормилец на момент кормления. По резистентности, по биоресурсу и так далее. И этот филогенез так и будет продолжаться весь сезон. От поколения к поколению. Почему и дается акцент, и дается вот такое уделяется такое внимание воспитанию первого поколения. И вот именно от Виктора Петровича я эту особенность слышал, я уделил серьезно этому внимание, этой кормовой особенности. И поэтому человек заслуживает добрых слов, потому что редко можно какие-то научной разработки применить в практике. У нас так и получилось, что ученых много, но науки почему-то мало. Уже надоело спотыкаться об эти всевозможные капканы научные. То не получилось, то не досмотрели, то ошиблись там в чем-то. А мы как полигон испытаний, практики, пчеловоды, все это пропускаем через себя. Ну и понятно, что первый раз Пыльца имеет вот такую вот, вот такую сортировку, а это дикоросы. Пчел, пчелы миллионы лет воспитывались, то есть формировалась эволюционная физиология на дикоросах. Конечно же, дикоросы имеют на, на, на, наилучшую свою составляющую по качеству, по этому полифорному по аминокислотному составу а в последнее время наша кормовая база из года в год становится все хуже и хуже поэтому хочу призвать всех пчеловодов просто сработать хотя бы ради ради благо собственного самолюбия высевать высаживать вот эти вот дикоросты, где только можно. У себя на, на участках, где-то там в непроходимых таких местах. Не обязательно акцент делать на акации, сейчас есть довольно-таки большой выбор. И пускай это будет, конечно же, не товарный мед, мы будем получать с него, но поддержать вот первые эти весенние дни первые весенние недели при воспитании первого поколения хотя бы пыльцой и на протяжении старта уже когда пчела семья будет набирать серьезный рост до кульминации до его этой поры своей чтобы поколение пчелы были выкормили максимально полноценно так что проявим свое, свое благоразумие. И я уже не говорю о то, том, что мы должны и обязаны что-то оставить нашим поколениям, последующим. Ну, хотя бы вот сейчас этот переходный период удержаться на плаву, потому что физиология из года в год страдает, страдает селекция. Пчеловоды не знают уже, за какие породы кидаться, и то, то та, то та, и, и все равно не находят такой вот, такой нужной породы, чтобы на ней остановиться, и она постоянно вела, вела пасеку. Почему, почему и работаем над селекцией аборигенов? Приходится фильтровать вот, вот эти все прокомандированные заморские, заокеанские всякие всякие породы, по-другому не получается. Так что всего доброго, всем успехов в этом сезоне, ну и дождемся мы наконец-то, я надеюсь, весны, и начнем запускать уже пасеки в развитие, с учетом того, что я перед этим сказал, уделить внимание первому поколению, не стараться стимулировать события, потому что да, мы можем когда мы врем кому-то, мы дурим сами себя, можем простимулировать, но чем это может быть чревато? Чревато, кроме как болезнями расплода, это не будет. Всего доброго, до свидания, до следующих встреч в эфире.